Привет! Продвижение услуг имеет свои особенности, потому что услуга очень сильно отличается от физического товара. Вот об этом мы поговорим в этом видео. Видео будет полезно для маркетологов, предпринимателей, кому нужно продвигать услуги на рынке. Но также оно будет полезно обычному пользователю, обычному покупателю, потому что мы здесь рассмотрим, как происходит процесс принятия решения о покупке той или иной услуги, как осуществляется выбор и какие здесь бывают нюансы, и почему вот в этом процессе Иногда бывает очень много сомнений. Вот об этом подробно далее. Давайте сейчас себя представим на месте покупателя услуги и посмотрим на особенности этого процесса. А потом я уже прокомментирую это с точки зрения продвижения. Итак, тут сразу вопрос, а что на самом деле мы покупаем, когда покупаем услугу? И тут правильный ответ, на самом деле ничего. После покупки услуги у нас ничего нет. И вот это ее основная характеристика, особенность, ее отличие от физического товара. Что услуга, она нематериальная. Ее нельзя пощупать, ее нельзя попробовать, так как это можно сделать с физическим товаром. И для того, чтобы у нас что-то появилось, нам нужно пройти через процесс оказания услуги. Предположим, мы купили медицинские услуги, значит, нам нужно пройти курс лечения. Или мы купили услуги обучения, значит, нам нужно пройти тренинги, курсы, которые мы приобрели. Мы купили услугу в салоне красоты, вот значит, нам нужно пройти процедуру, которую мы купили. И только после этого у нас будет какой-то результат. И вот в этом процессе, когда мы покупаем услугу, у нас в голове, как правило, есть некий образ, представление, какой должна быть услуга. И это касается и процесса оказания услуги, и конечного результата. И на вот этот вот, вот образ, на это представление могут влиять несколько факторов. Это и наш опыт, знания, которые у нас есть, но и также это информация, которую мы получаем об услуге. Это может быть и коммуникации, и реклама, маркетингу, то, что нам рассказывают об услуге, когда нам ее продают. И вот от этого у нас формируется некое ожидание. То есть по факту вот в маркетинговых коммуникациях, когда продается услуга, всегда есть обещание некого конечного результата. И вот тут, внимание, важная особенность, когда нам продают услугу, нам как раз и продают обещание вот этого конечного результата. И Тут, есть один важный момент, который нужно понимать и тем, кто покупает услуги и тем, кто их продает. Когда нам продают услугу, нам продают обещание конечного результата, — это первый момент, а второй — это то, что качество услуги можно оценить только после того, как вам ее полностью оказали Вот пока вы не пройдете весь курс лечения, вы не сможете оценить качество услуг и вообще, вот это то, что вам обещали, либо не тот конечный результат, который вам обещали, вот пока вы не пройдете весь курс вы не сможете оценить качество тренинга. Пока парикмахер не закончит свою работу вы не сможете оценить качество его работы. С физическим товаром здесь на самом деле все проще. Его можно пощупать, попробовать, походить, понюхать. И так далее. С услугой все намного сложнее. И поэтому именно поэтому в этом процессе может быть очень много сомнений. И сразу еще одна важная особенность, которая вытекает из предыдущей, что качество услуги зависит от производителя. Как правило, в процессе оказания услуги задействован человек, то есть производитель, например, врач, тренер, консультант, преподаватель и так далее. И вот от квалификации этого специалиста будет зависеть и качество услуг понятно, что, например, в процессе оказания услуги может быть задействован человек и еще оборудование, Ну, например, стоматолог. Да? Если стоматолог работает на качественном оборудовании, то качество этой услуги скорее всего будет выше. Но так или иначе, все равно здесь есть производитель услуги, который представлен в виде человека. И следующий важный момент, это то, что услуга неотделима от производителя. То есть для того, чтобы нам оказали услугу, мы должны с производителем встретиться. Для того, чтобы нас подстрелили, мы должны пойти в парикмахерскую, либо пригласить например, парикмахера к себе домой. Для того, чтобы нам стоматолог полечил зубы, мы должны пойти к стоматологу. Понятно, что информационные технологии, они вносят свои коррективы. Сейчас часть услуг можно получать онлайн, например, консультация онлайн, учиться можно там по скайпу и так далее. Но это все равно своего рода встреча с использованием информационных технологий. И вот особенность все равно остается, что производитель и потребитель услуги для того, чтобы процесс оказания услуги состоялся, они должны встретиться. И есть еще одна особенность, которую очень важно учитывать, это то, что качество услуг очень тяжело стандартизировать. Опять же, это связано с тем, что в процессе оказания услуги задействован человек, производитель. Вот все равно есть вероятность, что один и тот же стоматолог может нам по-разному полечить зубы. Один и тот же парикмахер может нас как-то по-разному постричь, и качество его работы тоже может быть разным. А если рассмотреть такую услугу, как обучение, то она вообще зависит и от производителя, то есть, например, от тренера, преподавателя, и от того человека, который проходит обучение. То есть на процесс оказания услуги будет влиять очень много факторов, поэтому качество услуг очень тяжело стандартизировать. И вот когда мы рассмотрели все эти особенности, когда мы их понимаем, нам становится более или менее понятно, а что нужно учитывать, когда мы занимаемся продвижением услуг мы уже говорили что когда продается услуга на самом деле продается всего лишь обещание некого конечного результата и с другой стороны у клиента всегда есть некие ожидания то есть некое представление о том какой услуга должна быть и вот здесь важный момент очень опасно завышать ожидания клиента вот это очень ярко можно посмотреть на тренинговых компаниях когда они продают свои тренинги и когда вот продаются обучающие программы вот читаешь описание какой-то программы и там обещают золотые горы то есть под для того что можно пройти какой-то трехдневный курс и ваша жизнь поменяется полностью и что здесь получается на самом деле программа или тренинг может быть абсолютно нормальной, и там может быть абсолютно хорошие какие-то ценные знания но изначально если ожидания клиента были завышены то он по-любому будет недоволен потому что он ожидал большего и поэтому компании даже которые проводят в принципе хорошие тренинги вот если в маркетинговых компаниях в своих маркетинговых текстах они переборщили они могут в конце концов получить очень много недовольных клиентов именно потому что они изначально завысили ожидания на самом деле клиент, вот эти все особенности услуг, он их интуитивно понимает. И поэтому, когда он будет покупать услугу, он обязательно будет искать гарантии. Гарантии того, что продавец услуги говорит правду, что он действительно может выполнить свое обещание, вот то, что он обещает в процессе продажи услуги. Как клиент будет это делать? Ну, во-первых, он может читать отзывы, какие-то рекомендации. Причем отзывы, скорее всего, будут интересны, которые находятся на независимости сайтах. Дальше. Он может обращать внимание на то, как менеджеры быстро отвечают на его вопросы, как они реагируют. Обычно еще изучаются на сайте, например, сертификаты, дипломы специалистов, которые могут быть задействованы в процессе оказания услуги. Также может оцениваться, например, внешний вид офиса, если это страховая компания, и она говорит о том, что оказывает серьезные страховые услуги. И, предположим, клиент приходит в какой-то обшарпанный офис, то у клиента тогда возникнут сомнения. То есть это не будет соответствовать тому, что обещает на самом деле компания. То есть в процессе вот коммуникации, в процессе того, что клиент слышит, в процессе того, что он видит, он будет постоянно искать подтверждение тому, что ему обещает, насколько компания может выполнить свое обещание. Еще один важный момент, который нужно понимать, это то, что для клиента очень часто услуга связана с конкретным человеком, производителем услуги. Вот, например, девушка, она вот ходит в конкретный салон красоты, но к конкретному мастеру. Взять еще, к примеру, школы танцев, студии йоги, вот есть группа, которая ходит на конкретного преподавателя, на конкретного инструктора. И человек, например, выбрал врача по каким-то критериям, кто-то ему порекомендовал, он почитал отзывы и все, вот он связывает процесс оказания услуги с этим врачом, именно с этим человеком. И вот если возникает ситуация, что в процессе оказания услуги компания меняет производителя, то есть меняет вот этого человека, то клиент уже это начинает воспринимать как вообще другая услуга и в принципе он уже имеет право от этой услуги отказаться. Я понимаю, что здесь может быть тонкий момент такой, что в договоре, например, написано, что компания имеет право предоставить полноценную замену, например, там, преподавателя танцев, инструктора по йоге и так далее. Естественно, клиент не будет здесь предъявлять претензии. Но проблема в том, что при первой же удобной возможности он уйдет. Вот Сколько таких историй, что, например, ушла из салона красоты какой-нибудь мастер популярный, и вот с ней ушло 20% клиентов. И даже если у этого салона какой-то известный бренд, и это очень известный салон, люди шли на конкретного человека. Вот ушел преподаватель или там инструктор из йога-студии, и все, и с ним ушла целая группа, потому что они ходили на конкретного человека. Поэтому очень важно учитывать, что предприятиям услуг нужно выстраивать работу с производителями услуги и понимать, что клиенты могут держаться именно на них. Поэтому работу нужно строить на основе взаимовыгодного сотрудничества, потому что качество услуг зависит от производителя и люди могут связывать услугу именно с конкретным человеком. Итак, услуга не в процессе продажи услуги продается обещание конечного результата. Качество услуги можно оценить только после того, как ее оказали. Качество услуги зависит от производителя. Услуга неотделима от производителя ее сложно стандартизировать. Клиент при принятии решения покупки будет искать гарантии, что продавец говорит правду. Опасно завышать ожидания клиента, в отношении качества услуг. Поделитесь в комментариях, было ли вам это видео понятно, полезно и интересно. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!